Друзья, здравствуйте! Хочу вам предложить маленькое движение Очередность защитного действия под названием уклон Используя простую, обычную, боксерскую, но прекрасно качающуюся грушу И вот здесь какой элемент я хотел бы вам предложить? Очередность Если ударное движение мы делаем от ноги То, обратите внимание, левый прямой А теперь посмотрите Убрал руку, опустил, согнул, согнул, колени, о, получился уклон в правую сторону. То есть, что ваши плечи, руки, ноги ничего нового не делают. Но очередность, алгоритм немножко другой, и поэтому получается вместо удара уклон на движение. Чем вам может помочь эта груша? В первую очередь она помогает, скажем так, немножко почувствовать. Страх, боязнь, чего? Ну, ударного движения. То есть первично груша идет на вас, хоть чуть-чуть ты дернулся назад немножко, ты уже уклон не сделаешь, да? Хоть немножко ты сделаешь в сторону, тоже равновесие теряешь, за ногу уходишь. И вот почувствовать, когда груша небольшая, маленькая, здесь можно отработать именно движение, защитное движение, типа уклона, плечами. То есть по факту, видели, она меня коснулась Я специально ногами не стал делать Дав ногами, я немножко ухожу вниз Но я сделал защитное действие Прямо на нее Лбом на нее Вперед на нее, на удар На удар Не в сторону переношу массу Она, естественно, в сторону уходит Но по диагонали Скручусь именно плечом То есть лопатка Переворачивается движение. И обратите внимание, мое плечо оказалось над носком ноги. Второе мое второе плечо оказалось над пяткой. Правый прямой удар. Уклон в левую сторону. Именно момент наработки, алгоритм, очередность движения уклона начинается с плеча. И уже за плечом, за лопаткой разворачивается, подгибается немножко поясница. И вы, как пружинка, оказываетесь на, скажем так, ноге. Вторая ситуация, что вот эта груша, мы как-то уже разбирали этот момент, но сделав уклон, она прошла за меня. Если вы голову хоть немножко отвернете, момент удара, например, удар снизу, здесь тоже отрабатывать можно, вы пропустите, а именно... Если ваша голова остается прямо, как гироскоп, то почему я попался? Я закрутился, посидел. Как только у меня груша начала появляться периферийным боковым зрением, я сразу же стал наносить удар. Но опять-таки, крутиться не пяткой ногу, а разворачиваться именно плечами. Я плечами закрутился вниз, вращение вниз, и здесь, если я начну вращаться ногой, у меня мое ударное плечо останется сзади, я, меня раскроют. Удар будет, конечно же, ударить можно по-всякому. Но мы сейчас говорим за не то, что корректное движение, а за вашу собранность. И вы остаетесь на втором этаже. Вас не раскрывают, вас не поднимают. Потому что вы плечами вниз закрутились, вниз вращение. Вы обратно раскручиваетесь, конечно, столкнуться можно встать, но тогда, когда плечо выйдет на линию носка левой ноги. И момент основной, который я вам сказал, предложу. голова не крутится, повернул голову хоть немного, мало того, что ты не увидишь грушу, возвращайся, ваша вторая рука, посмотрите, вроде бы уклонился, все нормально, плечо все хорошо, но посмотрите, у меня голова по диагонали немножко стоит. А теперь посмотрите, где мой оказался кулак. Он вне меня. И начиная бить рукой, меня будет раскрывать. Вот такой маленький нюанс я вам хотел предложить. Оставляя голову прямо, вы сохраняете центр ось вращения. До встречи!